Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Магивара. И как вы знаете, вчера была трансляция, где сражались На'ви против ССК и так далее. Вы просто видели этот момент, когда два... 2 счет был 2-3 в пользу Нави они выиграли. Это было очень круто, и я настолько сильно оборонулся, что ну прям Меня аж подхватила волна воодушевления. В общем, я вчера смотрел и получил особенную награду. И сейчас мы а, доиграем эту каточку, и я вам покажу, что это за награды. Ребята, вообще настолько классно отыграли, что меня аж, аж гордость не берет, не знаю почему. Мне вот так нравится топить за команду Нави. Ставьте лайкосик, если вам тоже нравится эта команда, и тем более, как они стараются, каждый день скримы играют и тому подобное. Они очень много этому э, усилий, времени уделяют, поэтому у них и получилось настолько далеко зайти. И, ребят, напишите в комментариях, смотрели ли вы этот чемпионат вместе со мной. Если да, то это реально круто. что остается 20 секунд, и я играю в раборубку, потому что мне нужно побольше получить жетончиков, чтобы прокачать 70 уровень, и тогда я вам покажу, я открою 40, ой, 140 уровней, будет очень эпичное открытие, так что обязательно закидывайте лайкосик, и в следующем а, как-нибудь выпуске я обязательно сделаю это. Так мы проходим. и получаем наши семь наградок награды которые за которые я и здесь и сижу как бы вчера смотрел видосик вот очень трансляцию и вот за это мне и начисляют эти награды 50 там, монеток 50 жетонов звездных и тому подобное еще 100 жетонов что супер и последний значок этот злющая тара очень классный пинтик поэтому Обязательно буду носить. И вот мой уровень 67 в Brawl Pass. Ну что ж, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.